И Опять у меня ничего не получилось <с> <с> Что, блин, за дичь? Я, короче, я, я немножко не понял Там быстро так вот эта подсказка, короче, прошла я... Так, уйди, нет, спасибо, мама Я не буду снова э -э твои там эти штуки Так, окей Всем хай, дорогие друзья, вы на домашнем канале Валерки И у нас снова Джейсон вернулся А значит, мы проходим пятницу, 13 -е... Там головоломочку, как бы так сказать. Не такую там онлайновскую, да, игру, как вы помните, а головоломку. Вот. Давно вы, мы в нее не играли. И у нас, э, короче, зимняя бойня. Э, зимняя бойня в жилах убийцы горячая кровь. Окей, мы прошли с вами э, в тюрьме и.. на озере прошли два эпизода, и на очереди у нас зимняя бойня. Окей, давайте продолжим играть. Э, Будем играть так особо опасно Мы смотрели Давайте вот этот, открыто смотри У нас открылся ледяной Джейсон Безжалостный убийца из криогенной камеры Окей, давай Давай глянем на него так, а, У нас больше там Никто не открылся, да, зомби там, Джейсон Нет, зомби наверное следующий откроется Я думаю, а, поэтому сейчас ледяной Окей, погнали Горнолыжный курорт Хрустальное озеро готовится к открытию хочу в толчке, что ли, ловит? В толчке ловит рыбу нормально? Хо, смерть лыжника, короче. Так, окей. Мамуля тут что-то Видишь ты деревянные сортиры, Джейсон. Уверен, ты легко их опрокинешь. Ты умер. У меня сильный мальчик. Вот, да, мам. Короче, мама там довольная такая, если это не знаю, за меня, наверное, не видно там. Но это не главное, короче. Она такая вот там довольная. Сейчас она грустная, там была довольная. Сейчас опять недовольная, короче, непонятно. Окей, э -э, давай. Опрокинуть нужно э -э, сортиры. Опрокидывать прокидывать сортиры мы будем... Чем мы будем прокидывать сортиры? С собой, конечно, чем. Так, э -э, надо понять, короче... Uh -huh. Uh -huh. В принципе, я знаю, как это сделать, как бы. Давай, вот так. Вот так. Так, отлично, опрокинули. Окей. Okay. <музык> вот так убили. Так. Uh -huh. Uh -huh. Что дальше? А что дальше? Как мне дальше? Как, -как, как мне дальше добыть? А, я в курсе. Так, так. Нет, не в курсе. Нет, я не в курсе. Слушай, и, и я не понимаю, как это сделать. Гляди. А, все, все, тебя понял. Все отлично. А чё надо? А, да. Я забыл уже, как управление это вс. Окей. Надо просто нажимать там было. Окей, okay, прели... Джейсон, прелесть моя, у тебя прекрасно выходит убивать. Вот тебе еще немного кровожадности, окей, okay, спасибо вам. А, еще немного кровожадности, уровень седьмой, хорошо, хорошо, уровень 7. Так, что-то у нас сейчас новое, какое-то оружие, боевой нож, бронзовый класс. Так, давай экипировку, да, да, для всего, окей. Okay. А, давай добавим в, в экипировку Пушка, золотой класс О, смотри, пушка Пушка, это уже интересно Добавим тоже в, в экипировку Окей, погнали Так, а, с пушкой Как раз начинаем с пушкой а, Мать у нас молчит Значит, надо мочить <клёх> <клёх> Просто разорвало на куски Окей, а это что Что за крестик Что за Мать его крестик. Так, окей. А, там мы упадем. Угу, угу. Я что-то опять не то сделал, короче, наверное. Непонятно, видишь. Я же не могу так застрелить ее. А, нет, мы тут не упадем, короче. Здесь нормально все. Короче, я что-то накосячил. Надо перемотать все. все перематываем надо короче как-то убить как-то убить как это сделать так погоди как-то надо окей я не уезжаю нифига что за крестик ты я не могу понять так этого мы перекинули сюда а вот теперь короче вот теперь вот теперь блин блинский Это сделать-то. Надо, короче, чтобы э, убить так, чтобы Джейсон был напротив. <с> Щ это жесть. <с> <с> так, ладно. Опять, видишь, не то, не то опять. Не то и не так. Так. Что-то опять не то, короче. Ну, я ее напугал, да, я ее напугал, окей. Где вот, вот самое начало? Так, погоди. А, мама, наверное, под... чем тебе помочь, солнышко? Так, пропустить уровень, получить подсказку, давай-ка. А, мамочка думает, что тебе надо немного напугать одного из этих лыжников. Да, и я напугал, короче, я напугал одного из лыжников, но... Но, но, но, но, но Вот видишь, я напугал, короче Теперь надо как-то э -э Как же это сделать-то, блин А вот, смотри Вот, все, я понял Вот так, короче, и вот так Надо было два раза Два, два раза напугать, короче Окей, я понял Почему, а, а че он с этой с пушки то не выстрелил, короче? Так, Джесси, ты у меня молодец, но вот оружие твое, так себе. Купон на ящик массового убийства из Хеллмарта э, включает бронзовое оружие, серебряное оружие, золотое оружие. Купить, в смысле купить? А -а -а, донатить надо? Нет, погоди. Короче, мне пришлось перезагрузить игру, чтобы, блин. Выйти, короче, из этой долгой загрузки бесконечной. Вот, так, так, короче, смотри, не простын, Джейсон, мама, о тебе позаботится. Окей. Я думаю, я думаю, надо, короче. Так сделать. Я вот напугал, да? Хорошо теперь вот этого убить а теперь как а теперь как а теперь никак не этого, это этого нет нам не убить Надо короче как-то короче короче короче как-то так вот этого мы напугали Погоди, напугали, да? Надо, наверное, его еще раз напугать, я думаю Почему-то вот мне так кажется Ну, я его убил Ну, смысл? Смысл я его убил вот то нам теперь не убить короче поэтому я не знаю надо опять короче все заново наверное воспользоваться опять подсказкой матери да давай воспользоваться подсказкой ну, так подсказку получить кажется будет легко напугать лыжника внизу легко будет напугать лыжника внизу если я сюда пойду то я короче утону Блин, а как это сделать -то? Как не напугать-то его? Да, видишь, меня утопили. Понятно. Я утопился. Напугать лыжника внизу. Но здесь по-другому никак. Только вот сюда. Потом вот сюда. Этот напугается, короче, вот. Видишь? Он напугался. А... Теперь, теперь возвращаемся назад, короче, вот так Еще раз его пугаем, да Вот, мы его напугали Теперь, да, убиваем вот этого Потом убиваем вот этого <связать> Да, жесть, жестко, жестко, короче Он просто проткнул пушкой его Короче, и убиваем вот этого Все, отлично Все отлично и логично Так, а, что у нас? Мы, мы брали, короче, еще боевой нож. Может, давайте поменяем оружие. Смотри, не с пушкой, короче, будем, а оружие давайте поменяем. У нас боевой нож. А, так, лом. ломом мы уже пользовались. Ершиком а, мы пользовались. Где у нас а, нож? У нас два ножа. Два бо... кухонный нож и боевой нож. Мы, по-моему, взяли а, боевой нож. Давай-ка. Вот этот. Так. <:ED> um, как теперь, как теперь, как теперь Вот так, наверное, так, так, так. <к stunned aconteceu> Вот этого напугали Сюда uh -huh. Нет, погоди Ни о чем, ни о чем Мы, короче, опять просрали Окей Я, короче, опять накосячил Надо, короче, как-то его напугать бы он отбежал наверное наверное наверное когда-то вниз ради вот эту мы роняем да вот мы от... уронили вот так а -а -а, как теперь как теперь Что-то, короче, здесь не так и не то. Так, мы пугаем его сюда. Так, так, вот так. А дальше, дальше, вот сюда, что ли? если я сделаю вот так... Нет. Не над, короче, а, чтобы я стоял напротив. Как бы это сделать-то? Нет, я опять, видишь, и опять накосячил, опять не то сделал. Окей, давай-ка перематываем, короче. И. Все, закончилось. И давай подсказку. Без подсказок я не могу, короче. Мамочка хочет, чтобы ты пока ничего не переворачивал, а сначала напугал того лыжника. Окей. Мне значит сначала напугать вот этого лыжника. Так. Окей. Я напугал того лыжника. Теперь что. Мамочка хочет, чтобы ты пока ничего понятно. Ну, напугал я того лыжника. А дальше, дальше, дальше, дальше. Так. А дальше-то что? Ну напугал я его теперь перевернуть наверное да? хотя ничего не изменилось я перевернул как было и в прошлый раз короче Опять его убил короче жопа какая-то я не понимаю а что будет если выбрать короче типа решение погоди да стой а, получить решение вот это что такое так сейчас я покажу как решается эта задача смотри в оба так так ну, это мы там и все правильно делали так роняем, правильно а вот так напугать короче я понял я понял нифига замудрено короче так ладно а, пугаем сначала его вот сюда теперь а, откидываем теперь идем вот сюда так так вот так вот так, короче, да, пугаем его, убиваем и теперь мочим последнего. Замудрено, конечно, замудрено. Проткнули глаз. Так, ну, тут целых три. Почему эти мерзкие лыжники и сноубордисты никак от нас не отстанут? В смысле, никак не отстанут. Я, я сам за ними так короче, пристаю к ним. Так, ладно, а... надо, короче, я не знаю. Опа, я промазал. Так, ладно, бобенцу мы напугали. Вот это давай убьем. Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь. А, наверное, а -а -а. вот этого убить надо. Потом, потом, потом, потом, потом, потом. А, -а, -а. а я утону. Я утону, сейчас возьму и утону, короче Но Что-то, короче, не то я сделал Так, погоди Надо, короче, кого-то напугать Отлично, вот это мы утопили Эту мы утопили Так Теперь вот эту мы утопили Вот этого мы убили а, блин, твою мать Да ладно Погоди, стоп а, Вот эту Топим Да? Да Вот эту топим Потом, короче Топим, наверное Наверное Вот этого Угу, угу. Угу, угу. Так Да, в смысле? Я Я, я просто Проеживаюсь в этих э, В расчетах своих Так Давай Наверное, вот это вот мы пугаем а, Дальше, дальше, дальше Вот это мы Пугаем Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше Теперь идем вот так вот Этого убиваем Так вот а... Стоп Стоп а, Теперь надо как-то Да, я понял Короче, вот так Делаем вот так, вот так. Да, убиваем. Теперь вот этого убиваем. И убивая последний. Все, отлично. Я просто. Я мастер. Я мастер разгадывать такие всякие головоломки. Причем я сейчас без подсказки просто. Как профи, без подсказки. Убей их всех, Джейсон. Будь сильным, мальчиком. Получи добавку кровожадности. Окей. Отлично, восьмой уровень. Отлично, восьмой уровень. И у нас, наверное, сейчас будет еще новое какое-то оружие сейчас мы его испробуем причем, наверное, два... а, какие бронзовый класс окей, добавить в экипировку опа, шампур вот шампура у нас не было еще давай-ка сейчас а, на, на шампурем, да, окей, мы с шампуром сейчас, по крайней мере, здесь уютно и тепло, Джейсон окей, мы в домике, да, получается? в домике так, вот этот шкаф можно уронить шкаф уронить, короче Теперь как действуем? Я сюда вот упаду? Нет, я сюда не паду. Вот это убиваем, короче. Теперь убиваем, убиваем, убиваем вот этого. Потом а... так. Теперь что мы делаем? Мы, наверное, роняем. А, нет, не роняем. Погоди, нет, не роняем. Стоп. А... Надо как-то уронить, наверное, да? Уронить, наверное, сюда. Так, погоди. Уронить сюда. А как мне вот на эту-то попасть теперь? Так. Гогоди. Или в другую сторону надо было просто уронить. Мне. Мне теперь все никак, короче. Ни, никак. Не получается. Давай попробуем, короче, уронить ее в другую сторону. Что это даст? Окей, что это даст? Э -э мы убиваем, значит. Значит. Или может просто напугать ее как-то? Мы уроняем уро вот так. Теперь мы убиваем вот так. Теперь мы убиваем -e -e вот этого А обратно нам не вернуться Смотри, а нет, смотри, вернуться Окей, теперь мы можем вернуться Но это нам ничего не дает Это мы... Мы все равно не можем очкастую, короче, забить Окей, давай пробовать еще, смотреть еще Может быть, может быть, короче Надо как-то пугать... Погоди, вот так. Теперь напугать вот сюда. Да, я прав. Теперь убиваем вот этого чела. Потом, короче, делаем вот так. А, стой. Надо, а, погоди. Надо, а нет, не надо. Короче, а... я немножко не въехал в систему. Опять Короче, нам как-то надо Вот здесь вот оказаться Вот здесь Чтобы убить потом вот сюда И вот так вот Как это замутить? Я могу лишь убить вот так А, нет, все нормально, все отлично, все окей Все Протнул шашлыком, короче Окей, а теперь убиваем вот это Всё, ништяк. <свистит> ну, восьмой уровень, это уже хорошо, это уж хорошо. Так, погоди. Седьмая из 13. Седьмая из 13. Медвежьи капканы. Это ты ловко придумал. Солнышко мирские сноубордисты еще пожалеют. Окей, медвежие капканы. Надо пугать, короче, на медвежие капканы. Это типа делается вот так вот. Окей. А, делается вот так. Теперь <свистит> вот это делается вот так. А убиваем вот так, короче, ну это легко, это головоломка легко, короче, произошла. Блин, острый шампур, острый шампур, реально. Давай-ка. Так. Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь мы кого-то должны опять напугать. Погоди. Ха-ха, ха-ха, короче, убить вот это. А дальше? А дальше никак. А дальше все. А дальше все сломано. Погоди. Там я попадусь на, да, увидал? В капкане. Тут я попался на капкан, короче. Погоди. Надо, надо, надо, надо, надо, короче, напугать. Вот так. Сделать вот так, наверное, напугать, да, на капкан. Вот. Напугать на капкан. Теперь вот так. Все, отлично. Я просто думал, верхнего тоже надо будет на, на капкан, короче, пугнуть, чтобы он сел на этот медвежатный на медвежат, на вот этот тренинг. И... Мы прошли, так, окей, ладно а, Осталось ходов 9, погоди Усложнилось, короче, у меня 9 ходов всего Так, ладно а, 9 ходов Это получается а, Делаем так, делаем так, делаем так, так, вот так Раздавили Да, раздавили Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь так нет не хватит у нас ходов нет вообще ни капельки погоди нет не хватит а, нужно теперь значит нет нет нет я просрал опять ходы короче нет это, это, это, это, это не то это неправильно это делается не так раз два три четыре вот так. Правильно, да? Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь. А -а -а, если я напугаю или убью, короче, вот эту, то, то, то, то, то, то... то ничего не получится. Мне ее нужно, короче, как-то, наверное, спугнуть. Хотя не факт Мне, короче, надо Вот здесь вот как-то очутиться напр Напротив крестика Как это сделать? А сделать это можно Блин, у меня 5 ходов Это получается так, раз э, Два Три Не-не-не-не-не Получается, и, если вот так пойду, то я ее, короче, убью. Погоди, а, если раз, потом... Нет, тоже, тоже, тоже не катит, не катит. Фу, что ж так сложно-то все? Что ж так все сложно? Так, а -а -а, пойду я, пойду я... Значит... Так. Э, раз. Э, два, э, три, э, четыре. Ну, это вообще дичь какая-то. Мне, короче, по хорошему счету, короче, надо вот эту вот хрень. Э, раздавить. Она упадет сюда, и тогда я смогу очудиться вот здесь. Угу. Ну, блин, не знаю. Это... Не, не, не. видишь нет 4 даже даже если я сейчас короче вот а, раз два три Ну, не не не не не это не то а, я думаю короче на в первую очередь убивать вот эту девку а, так раз два три четыре пять Убили. Так, отлично. Пять. А -а -а, теперь, теперь, теперь, теперь. Пять. А -а -а, раз, два, три, четыре. Не, не, не. А ты закончились? Что там, полиция? <laughs> полиция, что ли? Не хрена себе. Так, окей. Ну, я говорю. А -а Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот делаем. Теперь. Раз, два. Вот так. Два, два хода у меня осталось, короче. Не хватит. Не, не, не, не. не. Чуть-чуть не то, короче. Я слишком, я слишком много ходов делаю. Окей. Давай подсказочку, а, чем тебе помочь? Давай подсказку сначала Видишь мерзкого лыжника наверху? Раздавил холодильником, а второго прикончи голыми руками Вот так, да? Понятно Так, погоди а, Раз, два, три, четыре, пять Пять а Вот этого голыми руками, говорит мама, короче, прикончить Голыми руками. И что мне это даст, если я его голыми руками прикончу. Так. Нет, нет, нет, нет, видишь, не канает, не канает. Так, окей. Не канает. Ладно, давай, короче, выбираем решение. Решение получить. А, так, сейчас покажу, как решается эта загадка. Окей. Убиваем, так мы делали. В смысле? Погоди, я что-то упустил. Так? Окей. Теперь вот так, вот так, вот так, вот так. А, -а, -а все, я понял. А, нет, не понял Нет, не понял, даже здесь Накосячил, короче, жесть Так, ладно знаешь, как делаем? Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Вот так Все, а теперь у нас Остался последний ход, да, все отлично Вот так вот надо было Я слишком, короче, я вначале слишком много ходов сделал Окей. Okay. Давай вам ничего, короче, да? А, Даже если убей за маму, ты очень хороший мальчик и заслужил эту кровожадность. Окей. Okay. Заслужили кровожадность. Девятый уровень? Отлично. Девятый уровень и... Сейчас будет оружие новое. Новое оружие. А -а -а, гаечный ключ добавить. И табурет. Гаечный ключ, по-моему, каким-то каким ключом мы уже убивали, по-моему. Остался, короче... Да, буред, давай попробуем Это джакузи, в смысле Так, ладно Чтобы, короче, убить Последнюю жертву, нам надо быть вот здесь Вот здесь Надо быть И как это провернуть, как это сделать Надо пугать, короче, наверное, да? Вот так Погоди, погоди так, этого напугали Хорошо Теперь, теперь, теперь Вот так, вот так а... Погоди, погоди, погоди Я что-то не въезжаю, нифига Вот так а... Ну, напугал я его Так, этого убить а того я напугал. И куда он убежал? А он никуда не убежал. В смысле? Ну я его сейчас убью. А как мне к тому-то, вот к этой, как мне при, а, добраться? -то? Стоп. Короче, какая-то опять дичь получилась. А, Что-то не то опять у нас получилось, короче. Это слишком запарно, это слишком сложно, это это просто э, реально дичайшая какая-то миссия. Так, давай попробуем вот так. <с veutet noise> вот этого мы пугаем сюда. Так. Да. Стопы. Нет, ничего, ничего, ничего не выйдет, я думаю, опять неправильно. Так, окей, вот так. Нет. Вот так. А, а, а, а, ты смотри, короче, я могу его убить вот так, но я снова не попаду к последней жертве. Я снова не попаду к последней жертве. Окей, я, я снова не смогу Попасть в последней жертве Делается вот так, вот так Короче, нет, я, я, я не попаду К ней, давай, короче Подсказку Как всегда, так, погоди По новой Окей, по новой а, Подсказочку, мама Мам, подсказочку Погоди, подсказочку Так, а, слушай, мама Джейсон Мамочка хочет, чтобы ты бросил деревянный сортир в воду Бросил деревянный сортир в воду. Как мне это сделать? Погоди. А -а -а. В воду деревянный сортир бросить. А как мне это сделать? Погоди. Я что-то не въезжаю. Стоп. No! Mm. Как мне вот этот сортир бросить в воду ну-ка ну-ка сказали быстро быстро сказали как как как бросить этот сортир в воду ни хрена я не понимаю короче мне и этого теперь не убить просто я не знаю как я его убивал короче короче жесть ладно Давай по новой, короче, смотрим решение загадки. А, солнышко, получить решение. Так, окей. Так, сейчас покажи, Так, так, так. В смысле, а как я это сделал? А. А. А. Вот так. Раз, два и три. Вот так. Угу, угу, угу. Теперь, теперь, теперь, теперь. Короче. Пугаем вот этого. ]miyor! Он не умирает, да? Получается. Теперь. А... А теперь то что? Сюда? Так, так. Убиваем. <м Arctic> Убиваем вот этого. Так. А... Теперь надо чтобы вот этот побежал вот сюда. Я прав? Не, так я его убил. И опять у меня ничего не получилось Что, блин, за дичь? Я, короче, я немножко не понял Там быстро так вот эта подсказка, короче, прошла Так, уйди, нет, спасибо, мама Я не буду снова твои там эти штуки Так, окей Так, так, вот так, вот так Вот назад Так Вот он, раз А, вот этого убил А, я понял вот теперь все. Вот теперь да. Вот теперь есть. Вот теперь да, я понял. Так, делаем вот так, вот так, вот так. Теперь. Теперь. А, вот так, вот так, вот так, вот так. Да. Убиваем вот этого, вот этот боится. Еще раз боится. А, нет! Ну, ё-твою мать, ну, чё я сделал-то? Я, короче, опять, а опять намутил не ту, не ту схему. Final, блин, погоди. Вот, он испугался, теперь я иду вот сюда, вот вот сюда, убиваю, да, его. Вот. Чувака просто, не знаю, загасил просто, а одного и того же чувака я загасил просто, по не не по несколькими этим вариантами, короче. Так, убиваем здесь. Хорошо. И получаем кровожадность. Да, все, окей. Все отлично. Все шикарно. Так, это что у нас? Это у нас последняя, да, получается штука. Так, смотри, здесь у нас. А, охранники, короче, они будут стрелять. Да, они будут стрелять. А, вот этого мы раз, гасим. Этого мы. Оп! Вот так. И я за ней, короче. Ладно. Так. Возвращаемся, да, вот так. Сюды. Раз. Так, вот. Раз. Раз, раз, раз, раз, раз. Убили. Так. Теперь, теперь, теперь, что нам нужно? Блин вот этот чувак, он, блин, как, как ты его, чтобы он отвернулся, можно было бы, наверное, сделать или нет. что-то я не понимаю, короче, а -а -а, юмора. Погоди. Вот так? Погоди, вот так? Здесь он у меня, короче, а, нет, смотри, не загасил. Но все равно что-то не то, короче, что-то что что не то. Что-то я опять не то накосячил, короче. Вот и, наверное, так, стоп, а, делаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот этот боится, да. Теперь, теперь и убиваем, убиваем вот эту. Теперь убиваем вот этого. Да, летим сюда, вот. И вот так, блин, замудрено, короче. Ху, отлично. Есть, отлично. Так. Это у нас последнее, да? Бр, ну и мороз. Окей, ну и мороз. Так. Вот эту надо убить. у нас капкан, короче, капкан. Ни хрена себе, музяка заиграла. Погоди, я, я что-то неправильно сделал. Я с самого начала накосячил, короче. А, делаем вот так. Вот так. Потом. Так, убить. Вот так. Погоди, погоди, погоди. Так, так, так, так. так. А, ну и все, все. Ага, хрен, хрен там. Все говорю. Блин, в самом начале, короче, не надо убивать вот эту вот первую, первую не надо убивать, короче. Делаем вот так, вот так, вот так. Потом здесь, вот так, вот так. Вот здесь, вот так. Пугаем. Вот это вот сюда. А, теперь. Теперь. Теперь что нам нужно? Так вот. Вот так вот. Блин, не-не-не, стой. А, вот здесь. Идем вот так. Убиваем здесь. Убиваем вот это. И все, отлично. Хорошо. Отличная кровожадность. Ну смотри, еще одну. Последнюю, смотри, да. Еще одну. И у нас мы получим десятую. Надеюсь, ты тепло отделся, холод, и может тебя убить. Окей, мама. Так. Здесь слишком что-то много их. Очень много. Надо убить вот этого. Так, этот забоялся. Может, его еще раз вот так испугать. Не зря же пугаются они, да? Блин. Стоп. Мне нужно... Э, нет, я опять неправильно сделал, короче. Мне нужно по-хорошему -э, э, сделать... Где. Не, меня убьет. А, нет, не убьет, смотри. Он меня не убил. Но я попадусь, короче, на капкан, если я сейчас вверх пойду. Вот. Фриз да, видишь, фриз-камбак. Фриз комбат Ботяня комбат Так, ладно В любом случае нам надо, короче, вот этого пугать Он боится? Он боится а... Ух, как все сложно-то Он боится И если я его сейчас еще раз пугаю, он упадет сюда он упадет сюда. Погоди. Вот он испугался сюда. Я сделал вот так. Потом убил вот этого. Так, это у нас испугалась вот здесь. Мм, дальше, дальше, дальше. Надо было уронить, короче, сортир. Я понял. И сначала роняем сортир. Наверное, так, да? Потом... Пугаем вот этого. Еще раз его пугаем. Сюда. Потом убиваем охранника. Это боится у нас сюда. Вот она прыгает. А... М -м -м. Да ничего не дает. Не ее надо напугать, чтобы она побежала, короче. Куда вот она? Ты будешь бояться? Ты будешь бояться? Испугайся, а? Убеги ну, ты куда-нибудь в сторону. Погоди. А, помогите, РГБ. <свят> испугаться Ты будешь что-нибудь? Ты можешь испугаться как-нибудь? По-реальному испугаться? Так, погоди. Не надо а, в хорошем счете, чтобы она, короче... Ну, блин, нет. Не-не-не-не. Это ерунда. Это все ерунда. Все это сплошная ерунда. Давай, мама, подсказочку. Так, подсказочку э, Убедись, что использовать будешь только капкан справа, лапочка Капкан справа Я все равно ни черта не понял, капкан справа, погоди Я что-то накосячил тут неправильно опять Так, вот это раз э, Это вот так Погоди, нет. счет как это дичь получается. Опять не то. Мне бы вот это вот хоро... по хорошему счету, короче, ее пугать, чтобы она в капкан убежала. Капкан надо использовать. Так, мама, давай. Э -э, показывай. Показывай, как это работает. Так, сейчас я покажу, как решается эта задача, смотри, в оба. Окей. <inação> а -а -а <г varias> так. Ну, так, я и пугал. Потом убиваю <гReally? <FIRiyorum> вот эту а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Короче, вот этого чувака, или его не надо, короче, пугать. Я понял. Его не надо. Ой, не надо его убивать. Я понял. Так, смотри. Короче, мы его раз, пугаем. Пугаем два. Возвращаемся. Роняем Да? Правильно же? Роняем Так вот, пробегаем сюда Убиваем Так, отлично Вот это вот у нас боится Я его убиваю Вот этот сюда Я, короче, делаю вот последние рывки И убиваю вот эту последнюю жертву И все происходит на ура Все отлично Хорошо Все Выполнен, зимние обои не выполнены, у нас открыта в Манхэттене новая проблема. Я Нью-Йорк. Окей, друзья, все Продолжим уже следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, пишем комментарии, подписываемся на группу Инстаграм, короче, вы поняли, да. И с вами был Валерий, всем пока.